Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приглашаю вас на свой вебинар по сплинтерапии. терапии Такое модное направление, так ли оно хорошо? А может быть мы его недооцениваем? Существуют разные конструкции, дизайны, кап, что применять, в каких клинических случаях? Кроме того, есть различные тенденции в стоматологии. Как смотрит на сплинтерапию терапию известные стоматологи? Давайте научимся ставить перед зубным техникам конкретные задачи, чтобы потом не сталкиваться с конструкциями, которые не дают желаемого результата. И будет здорово, если зубные техники послушают этот вебинар, но нужно помнить, что капа – это только инструмент для активной работы врача. Приглашаю всех на вебинар. До встречи!